Индукция в нашем исполнении здесь сейчас стоит четырехсекционная. Обращаю ваше внимание, что если вы работаете активно на кухне и много вещей ставите в центр, вы должны понимать, что если что-то разбилось, попало на эту плиту, и вот сверху чем-то тяжелым это накрыли, высока вероятность повреждения поверхности. Чтобы этого не было, я рекомендую вам заказывать двухсекционные элементы, с проставками, потому что индукция обеспечивает вам скорость при нагреве Соответственно, хотите получать эту скорость, не ставьте сюда котлы Если берете большую четырехсекционную и ставите по центру котел Необходимость в использовании такой плиты очень сборна Гораздо эффективнее поставить единую сплошную поверхность Solid Top А индукцию использовать под а карт И в данном случае вам достаточно будет одной половинки, дальше сплошная и еще одна половинка Компоновка плит друг с другом также зависит от того, какие задачи вы себе ставите. Если у меня блюдо а-ля карты я готовлю только здесь, до этих комфорт мне не дотянуться. Гораздо удобнее тогда выбрать линию с двухсторонним сайт бай сайт расположением, и тогда, чтобы с той стороны повар работал на этой же индукции. А если нет, то тогда я могу здесь поставить что-то другое, либо сплошную поверхность, либо стеклокерамику, здесь обеспечу себя ящиками.